Всем привет! Сегодня рассмотрим интересный проект под названием TRX868. Расскажу про главное преимущество проекта, а также покажу, как им пользоваться и каких вершин, по сути, вы сможете с ним достигнуть. Ну, если, конечно же, это возможно сделать. Оставайтесь с нами, и я обо всем вам расскажу. Ребята-разработчики говорят, что их проект самый популярный способ заработка в 2022 году и благодаря ему вы сможете заработать 2000 долларов за 3 дня. Они представляют лучшую платформу облачного майнинга TRX, где вы и ваши друзья можете зарабатывать деньги инвестируя. Плюс, даже не вкладывая собственные средства, вы можете приглашать друзей для инвестирования и получения дополнительных плюшек. Но об их крутейшей реферальной системе я расскажу чуть позже, а пока перейдем к другому. Для того, чтобы испытать все возможности данного проекта и облачного майнинга в целом, необходимо пройти процедуру регистрации. Сначала проходим по ссылке, которая находится в описании под видео. Далее введите все необходимые данные и подтвердите регистрацию. Регистрация не займет у вас много времени. Все, что вам нужно, это заполнить некоторые данные и подтвердить их. Уже через несколько минут вы сможете зайти в свой профиль. Но чтобы начать получать прибыль, нужно активировать свой аккаунт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 безопасности подтвердите транзакцию убедитесь что все сделали правильно это позволит вам не беспокоиться о своих средствах и и получить их. А сейчас самое интересное а именно реферальная система. Каждая новая регистрация пользователя будет приносить вам 10 TRX в подарок. Вы также получите от 1 до 50 TRX ежедневного вознаграждения за регистрацию. Доход будет приходить каждые 24 часа. Как вы понимаете, чем больше инвестиций, тем выше доход. У этого проекта нет ограничений по времени и нет давления. Вас порадует долгосрочный стабильный и ежедневный доход в размере от 5 до 10%. процентов. TRX можно приобрести. В BN на Binance.com. Вы будете получать комиссию за всех пользователей, приглашенных вами, и даже за тех, кого пригласили в ваши рефералы. Получайте комиссию от всех них размером в 13% каждый раз, когда ваш приглашенный друг вносит депозит. Каждый раз, когда друг вашего друга делает депозит, вы получаете комиссию в размере 5%. А когда друг друга друга решает депонироваться, вы получаете 2% комиссии. В заключение хотелось бы сказать, что TRX 868 крайне выгодный инвестиционный проект, который не только дает возможность зарабатывать, но и скрасит ваше время Я рекомендую воспользоваться данным предложением уже сегодня, все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Спасибо за просмотр, всем пока!